Давайте, кто-то-то? Зовут вас... Можно я уйду? Спасибо. Игорь. Uh -huh. 27. Вот, на самом деле, поговорить-то хотелось э, много, вот, как-то решил часть многого взять и начнем, да, вот говорили на тему общественного транспорта. Обще общественный транспорт вообще крутая штука, реально задуманная, вообще, реально помогает сэкономить деньги. Вот, мне вот реально непонятно, зачем платить большие бешеные бабки за то, чтобы обучиться серфингу да, в каких-то специальных дорогостоящих клубах. Сел в, в трамвай, сел в автобус, все, не держишься, топор, уж не научился, нормально. Но, вот, еще у нас у мужчин есть такая, как привычка, обычная. Вот, всегда женщине в лоб говорить, да, вот, если она нравится. А почему нельзя в обратной ситуации поступать так же? Вот, сижу я в кафе, девушка, подойти к ней и сказать, «Здравствуйте, девушка. Я сижу в этом кафе, наблюдаю за вами. Уже полчаса. И вы мне не нравитесь». Не, ну в моем-то случае просто результат одинаковый. Просто если я скажу «нравитесь», я потрачу больше времени. еще у девушек есть такая отличительная черта. Вот мужики такого, по-моему, не делают. по крайней мере, реальные мужики. А вот... У uh, женщин татуировки, вы знаете, да, вот эти вот, на поясницу, вот эти вот узоры, уходящие вдали. Бля, любому они их и наполовину сделанными делают. Так дешевле. Все равно остальную половину ты не видишь. Некому <свистит> понятно. Да. Вот. Uh, еще вот затронуть женскую тему, тоже непонятно. Зачем женщины даже и летом в жару, когда плюс 20, плюс 25, плюс 30, все равно в колготках ходят? Я вот ко мной подошел, спрашиваю девушку, в колготках-то не жарко? Мне-то жарко. О.